наверное стоит начать с того что популярность кредитных карт растет как на дрожжах со всех сторон реклама банки все всегда предлагают взять кредитную карту если вы идете брать какой-то потребительский кредит то вам еще обязательно в придачу банк сам даст какую-то кредитную карту кредитные карты дают в магазинах вам привезут ее домой то есть банки делают все чтобы люди как можно больше пользовались кредитными картами и давайте разберемся почему почему так происходит и для чего банкам нужно так много выдавать кредитных карт. Хороший вопрос! Наверное, основная разница между кредитом и кредитной картой – это то, что кредитная карта рассчитана именно для совершения покупок. Кредитные карты не рассчитаны на то, чтобы пользоваться наличными деньгами. И э, по всем кредитным картам, если вы снимаете с кредитной карты наличные деньги, то там предусмотрены очень большие проценты. И поэтому рассматривать кредитную карту как э, способ получения наличных денег я бы точно не стал, потому что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 и необходимые ссылки будут в описании к этому видео. Еще раз зафиксируем, что если вам нужны наличные деньги, то здесь нужно искать именно потребительский кредит, потому что по потребительскому кредиту будут проценты значительно меньше, чем по кредитной карте, если вы хотите пользоваться именно наличными. Вот. И там будет понятный график платежей, по которому вы там ежемесячно просто будете рассчитываться. Поэтому если нужны наличные, это потребительский кредит. Дальше поговорим про кредитные карты как правильно ими пользоваться и стоит ли ими пользоваться вообще. Возможно лишь этот вопрос имеет значение. На мой взгляд, кредитными картами, в принципе, пользоваться можно. И зачастую бывает это удобно. У меня у самого есть э, кредитная карта. Главное делать это грамотно и не злоупотреблять рассрочками. Э, потому что в какой-то момент это может привести к тому, что денег на оплату просто не будет. Давайте начнем с плюсов кредитных карт. И первый плюс это то, что можно действительно пользоваться деньгами со срочкой без всяких процентов. Как это делаю, например, я. У меня есть лимит по кредитной карте 150 тысяч рублей и вот этим лимитом я могу пользоваться и у меня есть 55 дней э, на то чтобы вернуть эти деньги без каких-либо процентов и почти у всех кредитных карт есть такой беспроцентный период у каких-то больше у каких-то меньше а сейчас какие-то банки рекламируют что там 100 120 дней беспроцентного периода и если вы например с кредитной карты рассчитались и в течение этого беспроцентного периода полностью э, положили деньги назад на кредитную карту то вы не платите никаких процентов и зачастую это бывает очень удобно также к плюсам пользование кредитными картами можно отнести различные бонусы и почти у всех банков есть те или иные бонусы в различном виде и например мне своей кредитной картой пользоваться выгоднее, чем дебетовой картой. Потому что по дебетовой карте у меня идет кэшбэк 1%, вот, а по кредитной карте идет кэшбэк 2%. То есть он идет в милях. То есть, да, но мне как бы я сам выбрал такой вариант, потому что я все равно достаточно часто летаю и я могу пользоваться этими милями. И я понимаю, что я на этом больше экономлю. Поэтому, в принципе, почти все покупки я делаю именно с кредитной картой. Но просто также, опять же, я пользуюсь беспроцентным периодом. И я не получу за это никаких процентов. При этом кэшбэк у меня идет больше. И у разных банков есть разные программы и разные бонусы по кредитным картам. И достаточно часто они бывают интереснее, чем, например, бонусы у дебетовых карт. Поэтому, если пользоваться кредитной картой грамотно, отслеживать информацию, то есть у каждого сейчас нормального банка есть мобильное приложение, где есть вся информация по вашей кредитной карте. Сколько вы денег должны, сколько осталось дней до беспроцентного периода. Если все это отслеживать, и смотреть то Кредитными картами пользоваться достаточно выгодно. Ну и, конечно же, теперь нужно поговорить про обратную сторону кредитных карт. И почему так много людей оказываются в долгах и с проблемами, пользуясь кредитными банками. И почему как раз-таки банки так часто предлагают э, кредитные карты. Потому что это очень хороший способ получения прибыли для банка, если человек особо не разбирается. И если не хочет особо разбираться э, с тем, какие условия ему предложили по кредитной карте. И первая опасность это то, что предлагает банки вносить минимальные ежемесячные платежи. То есть вы совершили какие-то покупки, ну, там на какую-то сумму, и дальше вам банк рассчитывает ваш минимальный платеж, который нужно делать ежемесячно. Так вот, опасность этого минимального ежемесячного платежа заключается в том, что там гасятся практически только проценты. Сумма основного долга там затрагивается совсем мизерно. И по сути человек просто начинает обслуживать свой долг ежемесячно, выплачивая проценты при этом долг не гасится и очень часто к нам в компанию обращались с такими ситуациями что я вот взял там какую-то сумму по кредитной карте уже год-два плачу а сумма вообще не уменьшилась то есть это именно так и происходит то есть человек платит только проценты сумма долга не уменьшается а, да и кстати если вы оказались в какой-то затруднительной финансовой ситуации у вас есть проблемы с кредитами с кредитными картами с коллекторами и что-то подобное то вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультацией мы детально разберем вашу ситуацию и подскажем какие варианты решения существуют для вашей проблемы а поверьте варианты существуют всегда вот с для того чтобы записаться на консультацию перейдите по ссылке в описании и оставьте свою заявку наши юристы с вами свяжутся теперь продолжаем про кредитные карты как избежать такой ситуации чтобы не платить просто проценты если у вас нет возможности оплачивать всю сумму в беспроцентный период о чем я говорил ранее чтобы полностью вносить все деньги то как минимум нужно вносить платеж в два раза больше чем минимальный ежемесячный платеж который вам определил банк потому что в этом случае вы будете платить проценты и будете выплачивать часть основного долга и так вы будете рассчитываться с долгом а не просто платить проценты следующая опасность с кредитными картами про что я уже в принципе говорил в начале видео это снятие наличных как правило у всех кредитных карт за снятие наличных предусмотрены очень высокие проценты причем когда вы снимаете наличные то как правило у всех банков у всех кредитных карт такая система что если даже вы сняли наличные на один день и потом эту же сумму положили на карту то эта сумма пойдет не в счет погашения тех денег которые вы сняли наличными она в первую очередь пойдет в счет погашения э, тех денег которые ну за которые вы совершали покупки ну то есть вы например по кредитной карте у вас был э, там не знаю уже долг 1030, да на который вы совершали покупки и и вот по этому долгу идет процентная ставка. А потом вы сняли еще наличные из кредитной карты. Так вот, когда вы внесете наличные опять же на карту, то в первую очередь они пойдут не в счет погашения денег за снятие, а в счет погашения тех денег, с которых вы совершали покупки. То есть вот эта сумма, снятая наличными, она будет погашаться в последнюю очередь. Почему так сделано? Потому что на нее банк, на эту сумму, снятую наличными, банк начисляет самые высокие проценты. И естественно, банкам просто выгодно, чтобы эта сумма гасилась в последней очередь поэтому если уж вы сняли наличные с кредитной карты то тогда вам нужно постараться сделать так чтобы погасить полностью весь лимит весь долг по кредитной карте чтобы проценты вам не набегали тут ведь чистая математика ну и в любом случае старайтесь так не делать все-таки понимаете что кредитная карта рассчитана именно для э, расчета в магазинах там для совершения каких-то покупок а не для снятия наличных и также еще нужно отметить, что помимо высоких процентов, у многих, по многим кредитным картам предусмотрена комиссия. В принципе, комиссия за снятие наличных. То есть, если вы просто сняли деньги и тут же их положили, то в любом случае вам нужно будет положить больше. Потому что за сам факт снятия наличных э, предусмотрена какая-то комиссия. И иногда эта комиссия тоже бывает достаточно существенная. Что еще важно? Как я уже сказал, банки очень сильно сейчас навязывают кредитные карты. Потому что, как правило, люди, опять же, без ими пользуются. И, соответственно, для банка это очень выгодный продукт в плане получения прибыли. Поэтому, если вам банк предлагает кредитную карту, если там есть какая-то реклама, что там ставка 0% и все прочее, то вам в первую очередь нужно смотреть, естественно, не на рекламные материалы, которые предлагает банк, а на условия, которые прописаны в договоре. И посмотреть, какие там предусмотрены процентные ставки, какие предусмотрены комиссии за снятие наличных, какие, ну, какой есть беспроцентный период и как он работает. В общем, все условия реально всегда прописаны именно в договоре. Поэтому перед тем, как пользоваться, начать пользоваться кредитной картой того или иного банка, обязательно ознакомьтесь именно с договором, а не с рекламной брошюркой, которую предлагает банк. Потому что там всегда все очень сильно приукрашено. Итак, давайте подведем итог. Так как видео у нас все-таки, что лучше кредиты или кредитная карта, то есть большую часть выпуска мы посвятили именно кредитным картам, потому что по ним, как правило, много подводных камней и не все это понимают. С потребительским кредитом там как правило все понятно как бы пришел тебе дали деньги вот наличными можно пользоваться но есть еще один очень важный момент это страхование по любому кредиту который вы сейчас идете брать потребительский кредит банки всегда навязывают страхование жизни и она иногда бывает очень часто это достаточно существенная сумма опять же да по отношению к тем деньгам которые вы берете в этом может быть плюс кредитные карты если вы Планируйте пользоваться не наличными Просто там где-то рассчитываться А именно что-то купить вам нужно Например, вам нужно там, понимаете, не хватает денег Вам нужно что-то пойти и купить в магазине Где не будет снятия наличных То по кредитной карте Можно как раз таки обойтись без вот этих Всех различных страхований Естественно, там тоже это все предлагается Но отказаться от этого по кредитной карте Как правило, бывает очень просто То есть, ну, по крайней мере, в банках, которыми я пользуюсь Там всегда предлагалось также Страхование карты, страхование долга но от этого можно просто без каких-либо заявлений или еще прочего, просто в мобильном приложении отказаться. И это намного удобнее. В потребительском кредите тоже можно отказаться от страховки. И если вдруг вы этого не знали, в течение 14 дней вы имеете полное право пойти написать заявление на возврат страховки и вам обязаны просто вернуть эти деньги. Но есть единственный нюанс, что очень часто в договорах уже начали прописывать такую историю, что если вы отказываетесь от страховки, то вам поднимают процентную ставку. И за это тоже незаконно по крайней мере в договоре это так указано что это можно оспаривать но это уже начинается новый процесс это как правило нужно уже будет через суд доказывать что банк неправомерно поднял вам процентную ставку и что это навязанная услуга и соответственно это уже намного сложнее по кредитным картам такого я еще не встречал что например если отказываетесь от страховки то процент по ней идет выше то есть как правило там не меняется процентная ставка и все-таки давайте еще раз подведем итог что в в каком случае кредит, в каком случае кредитная карта. Если вам нужны наличные, то это однозначно потребительский кредит. В чем еще плюс? Да, что там можно взять денег больше. то есть Потому что потребительские кредиты, как правило, можно взять более существенную сумму, чем лимиты по кредитным картам. Кредитными картами лучше пользоваться именно для покупок, потому что там есть различные бонусы, там есть отстрочки, можно пользоваться деньгами без процентов. Но и лимиты, как правило, значительно меньше, чем опять же, если сравнивать с потребительским кредитом. Но и в в любом случае всегда нужно обдуманно подходить к этому вопросу, не брать кредитную карту или кредит, если вам просто, потому что банк одобрил, то есть очень часто такое бывает, я взял кредит, потому что мне его одобрил банк, а нужен он вам? Можете вы его платить или нет? То есть здесь нужно сначала посчитать все эти моменты, потому что к нам в итоге обращается очень много людей, которые просто взяли кредитную карту, потому что им ее дали, не разобрались с условиями, теперь не знают, что с этим делать. То же самое и с потребительскими кредитами. Поэтому, друзья. Будьте внимательны, повышайте свою финансовую грамотность. Всегда внимательно читайте договор, не верьте на слово тому, что вам просто говорят в банках. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно напишите их в комментариях, мы их будем разбирать. И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк на видео и жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Унгурян Александр и компания Должник Прав. Пока!